Всем привет! Так вот, мы построили, вот видите, тут маяк, вот так мы его построили. Если будет какая идея может переделаем, ну или пускай пока так остается. Это у нас кузница. А вот это у нас домик. Такой он пока пустой. Я пока еще, ну в принципе, я могу кое-что сделать например например мы можем поставить пол сюда кровать и что мы еще сделаем поставим сундук вот или же мы можем его вот здесь поставить. Вот еще что мы сделаем? Мы тут сделаем так, например, что мы сделаем? Можем сделать вот так смотрите-ка Та, сундук слишком большой хотя и столик тоже 100 мало места тогда что мы делаем Ээ... ладно пускай это будет так пока А, это станствующий торговец, я думаю, кого это я слышу. Тут у нас есть тыквы. Так, что мы дальше делаем? Сейчас. Оу. Извиняюсь. Делаем так. Я думал тут сделать.. Так, э -э... да, сейчас посмотрим. а например какую мы сделаем ограду можем ограду сделать из каменного кирпича вот так что если мы сделаем вот таким образом вот нужно так сделать вот и тут можно подходить и рыбачить пусть она будет из камня вот В принципе да ну пускай так а сюда подходишь и рыбачишь. Так, сейчас мы вот что делаем тоже. Если там пусть будет так. А, например, здесь мы сделаем... Э -э, сейчас посмотрим как мы тут лучше сделаем она будет состоять из дерева из будет березовый забор который идет вот так идет дальше вот так такое вот граждение вот будет тогда вот так вот в принципе не знаю делать или нет или тут сделаем что-то другое он там оставил место типа можно рыбачить подходить вот такое вот здесь что такое озеро большое и там пока вот такое вот придумал а тут смотрите тут у нас канал есть я тут подумываю сделать такой мост Например, будет состоять из каменного кирпича. Вот. Например, вот он будет такой. А тем самым, значит, дорога будет тут проходить. И смотрите-ка. Сейчас, по крайней мере, я посмотрю, как это все получится. Вот. Если мы сделаем вот так. А! Ну тогда надо его побольше сделать. Я у нас каменный кирпич. Оу, не то, ладно. Скинул <с> наковальню. <с> Но на самом деле это такой переход, что ли. Чтобы.. Вот. И все. Все, можно пройти. Тем самым... Вот, ты не будешь панать в канал а будешь проходить сюда, и на эту сторону, вот что. Можно пока тут заставить все это, чтобы было ровное место. Все не так быстро делается, а нужно время, ну и мы вот такой игровой процесс, здесь будем рыбачить, поэтому мы делаем вот так. Ограждение такое, что все. Тем самым, вот ты подходишь сюда и рыбачишь. Но тут кроме меня никого нет, и поэтому, когда мы это делаем, вот такой вот. А на самом деле тут можно сделать. Вдоль а не то. Давайте березовую возьмем. И все же я кое-что вот так сделаю. Вот. Чтобы оно вот так было. Потом поломаем пока. И сделаем вот так. Вот. Пусть вот так будет. Все. КА вот так. Все. Ты вот так подошел, ты не можешь туда упасть. Если ты так захочешь, ты можешь сюда упасть. Но в воду, ну это вот если ты есть а ты будешь ловить ее, рыбачить. Вот так вот я оградил тут со всех сторон вот тут подходишь и рыбачишь. что есть тут есть два таких рыбных места а канал можно тоже оградить что ты тут не можешь пройти чтобы поэтому тут можно тоже такое сделать я сейчас посмотрю как насколько это будет на мой взгляд эффективно сделаем тогда вот так то есть вот такое вот дело вот я просто его убирать не буду пускай будет почему нет вот все ты не можешь пример даже если прыгать но чтобы ты не мог ты же можешь запрыгнуть значит надо выше сделать верно так здесь можно вот а ладно она не получается да вот тут можно вот такие платформы поставить специально вот сюда а вы видите даже сложно залезть сюда ну, так как у нас творческий режим нужно вот так сделать Но, тем самым что и чем она ну, тогда получается ты так просто не можешь выйти и что мы таким образом строим город такой это не говорит о том что я планировал это вот такое на джаве я сам делаю что тут вот такое придумываю на ходу так сказать а вот через двойную стену получится просто без как не в творческом я не думаю уже что получится двойной перепрыгнуть и тем самым ты не сможешь двойную вот. Пока мы это делали, все-таки уже дождь и закончился. Вот. Это тоже кусок работы. Делаем вот так. Это мы пока сделаем с, там с одной стороны, а надо и с другой будет сделать. так так так. делаем дальше вот так здесь рядом кузнец это я так сделал да тут надо подумать это бы не помешало везде сделать одинаково да но оно будет тогда монотонно как то так а там рядом вот поближе маяк из дерева поэтому мы делаем вот так А, это мы здесь сделали такой переход из камня. Или что, лучше вот что тут каменную другу сделать, ну, смотря где, например, вот такая вот стена, получается. И вот, такие вот, смотрите, видите, нельзя, тем самым как ты уже сюда перепрыгнешь. А сейчас вот что мы делаем, делаем стену здесь. Это будет протекать, но а там мы поставили пластины, тем самым я сделал так, что она не будет по сути перекрывать воду сильно. И вот ставим стену такой, значит два в высоту и все. Ну, посмотрим насколько это будет эффективно можно сделать так пример смотрите посмотрим сейчас вот ну, мы отгородили что тут пример тут а если мы тут сломаем а, пока не будем. Ну, допустим, пока мы сделали так. Вот. На земле стоит вот такой камень. Каменное такое сооружение. А тут высоту один. Но это даже не будет достаточно, верно? Но тут бы надо было сделать такое, чтобы если сюда заплывать и чтоб не перекрывала воду но чтобы тут проход такой был вообще тут можно каменный сделать тогда почему тогда можно задать вопрос тут такая дорога то есть надо еще думать как лучше сделать Так, это я вот просто смотрел что происходит по идее тут можно вообще хоть найти и но это же не значит что мы будем не каким-то образом сделать переходящую в каменную надо подумать еще ну, сейчас посмотрим как мы будем делать Так, ладно. Делаем так пока. Это вот он будет три в высоту. Чтобы одинаковая была высота. Тогда вот так будет. Вот. Ну, тем самым вот что мы сделали. Мы закрыли. Ну, давайте спустимся под воду и посмотрим. Видите? По сути, воду не перекрывает. И вот а, мы в творческом решении мы можем плавать под водой сколько угодно. А, это у нас тут наковальня упала. И вот мы под водой выплываем здесь. Видите, даже сюда мы не можем залезть. И, например, ломать блоки нельзя. Обычному простому участнику потому что иначе он может залезть например то есть по сути мы получается огородили канал даже вот этот и закрыли его но подумать а зачем сюда заплывать если тут -то такое озеро получается но с другой стороны можно подумать вот так просто размышляю и соответственно для того чтобы подумать стоит делать или нет или можно пока убрать а потом подумать то есть вот такое пробное пока я не знаю для чего это нужно этого может даже уберем пока что творческий режим сюда никто знаю, не заходит играть тем более я тут занимаюсь строительством Получается делаю поселение это можно пока убрать суть чтоб сюда никто не заплывал да а даже если они и будут ну хотя да чтобы сюда и не заплывали не попадали под воду хотя кому это надо если пока я это один играю тут я вот так думаю поэтому пока что мы вот это все убираем Убираем эти пластины тоже. Все это убираем. Немного уже привык к выживанию. И тут немного непривычно уже, что все ломается с одного удара. Ну, это понятно, то что это творческий. Вот, да, пусть пока будет так переход мы сделали но здесь я огородил чтобы только вот с этой стороны заходили и рыбачили вот тогда пусть по крайней мере так будет и вот тут огородили а, например как мы будем дальше делать я думаю надо сделать подземную часть еще и что-нибудь еще расстроить, а, например, мы можем сделать где-нибудь тут кладовую, или мы ее можем не тут сделать, а сделать ее, например, вот здесь, ну, ну тоже кладовую сделать, такая идея пришла мне, когда я играл на сервере одном, я не буду говорить, какой это сервер ее можно где нибудь сделать например если мало снаружи то можно сделать подземную часть к водовой, туда спускаться и тоже то есть например там будут сундуки находиться и пример мы ее сделаем где-нибудь здесь вот так чтобы Пусть им пока сделаем так сейчас посмотрим тут может не сильно много для нее места, тогда мы ее можем где-то здесь построить например или посмотрим сейчас или же мы ее можем тут тоже такое озерцо есть пример мы можем тоже сделать И... Тут такое вот мы придумываем, что-то пытаемся придумать. Так, тут тоже такой прорезает вода. И сейчас посмотрим, может быть, где-нибудь здесь. Ну тут предостаточно места. Можно по сути или вот тут где-то сделать, тут больше места, клетление дорога, что идет сюда, и вот тут сделать. Сейчас посмотрим, как мы это будем делать. Пример, с чего мы делали дорогу. Сейчас мы посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Обтесанное дубовое дерево. Обтесанное березовое дерево. Вот. Сейчас посмотрим. Скорее всего мы делали вот из этого. Итак. Сейчас. Вот. Ломаем. Делаем вот так. Делаем, что она проходит вот сюда. А? Вот. А? Ну, такими частями, даже если не успеваем или на чем-то остановимся. Будем потихоньку вот это делать. Так. Теперь у нас земля. Вот она. Ставим. Ну вот. Примерно, пример. Например. Немного продвинулись, чтобы... И подумаем сейчас. Да куда мы ее будем. То есть, с какого места мы ее начнем для начала? подумаем сейчас посмотрим пример она будет где-нибудь тут находиться вот пусть мы начнем с этого места мы будем делать фундамент и я сделаю ее аналогичным образом ее сделаем 10 на 10 вот Она, хотя это будет довольно большая но а нам же это и нужно Ну и пускай вот так будет. Дальше ломаем здесь все, потому что мы будем закладку фундамента делать из другого материала. Поэтому тут все это ломаем. Мы ее делаем тут снаружи. А вот на другом видео, которое будет скоро опубликовано, я сделал под землей. Готовил почву для будущей кладовой. Вот такая вот идея пришла сегодня насчет к Я, конечно знаю что возможно кто-то другой тоже вот такое будет мы уже выкопали для фундамента мы можем начать строить но за сегодня я говорю точно мы не успеем построить пока дорогу сюда вести не буду вот она будет пусть будет здесь кстати, и тут можно сделать, например, вот тут. Рядом, конечно, смотрим морем. Или рынок, или какие-то магазины даже. Ну, таким образом будем строить, потом будем что-то даже подправлять. Так, из какого материала будет, например? фундамент будет из так так так из каких досок мы будем делать пример из может тоже из хотя подождите-ка пример мы можем сделать что фундамент будет из из так так так э -э -э сейчас подумаем все же сначала из какого материала будет фундамент но хотя что тут сильно думать Например, например, фундамент может быть реально из, что ли? Может тоже его сделать, пока из. И давайте возьмем акацевые доски и сделаем, посмотрим, как это будет выглядеть. А если мы так делаем, то можно сделать и, и весь его пока. Или комбинировать с каким-то еще материалом. Ну, на самом деле как вариант можно, чтобы вот. Сейчас застроим сделаем такой фундамент хотя можно сказать а почему фундамент у тебя из акациевых досок но ну, а почему нет ну вот да нет вы сделали и на сегодня мы будем пока на этом заканчивать и Следующий раз продолжим, когда мы снова будем играть в творческом режиме на Java, мы продолжим. А на сегодня все.